Привет! Ты все еще ищешь перспективную нишу для получения прибыли на YouTube? Этот видеоролик поможет тебе найти эту нишу и заработать на самом мощном канале трафика YouTube. Это видео будет полезно вам, если у вас есть свой канал, или вы только задумались об его открытии. Играем с детьми, зарабатываем деньги, ниша для получения прибыли на YouTube, взаимодействие с детьми. Обучение, воспитание детей, детская психология, физкультура с детьми, приколы с детьми, готовим с детьми, детский голос и дети звезд.